Друзья, всем привет! На днях меня вдохновили райские птицы из мифологии. Алконост и серин. Это такие мифические существа, очень необычные. Мне захотелось сделать такое украшение. Вот я нашла в интернете подходящую картинку. Положила на смартфон кусочек пергамента и сверху обвела ее карандашом. Это самый простой способ, если вы не умеете рисовать так же, как и я. Теперь нам нужно еще вот сделать несколько таких картинок, чтобы вырезать вот эти вот части. Туловище, лицо, крылышко. И можно в принципе делать корону отдельно еще или не делать ее. Она мне не пригодилась. Для лица я взяла вот такой вот дублерин и его склеила утюгом. Там есть клеящийся слой, просто прогладила. Теперь мы это все вырезаем из ветра. У меня вот розовенький был. Вот что у нас получается. Лицо я сейчас приклею. Можно суперклеем, обычным каким-то клеем, который у вас есть под рукой. У меня есть вот двусторонний скотчем, очень удобно, учитывая то, что все будет пришиваться, потом то есть тут значение не имеет. Супер крепко как-то приклеивать не нужно. Смотрим на картинку. И прикладываем аккуратненько в нужном направлении вот такое вот личко. Теперь я возьму остро заточенный простой карандаш и буду смотреть на изображение и рисовать лицо. Если вы хотите более миловидное выражение лица, то делайте брови внешним уголком, наклоненные немножко вниз. Глаза я ей сделаю закрытые, а, так проще вышивать, с ресничками они будут. Носик всего лишь две такие точечки. И сначала рисуем улыбочку, так проще, а потом дорисовываем немного губы. Если что-то не получилось, ну, можно взять другой слой, наклеить и перерисовать. Тут ничего такого страшного, сложного нет. Вот что у меня получилось. Теперь я беру тонкую э, иглу и тонкую ниточку обычную. В один слой. Можно в два слоя. Можно взять толстую нитку, как, например, ирис. Вот. Как вам нравится. Я вот хочу тонкой иглой. Я вышиваю швом назад иголкой, то есть стежки получаются плотно друг к другу. Иголку вставляю в то же отверстие, из которого выходил предыдущий стежок. И вот так вот вышиваю брови. Можно несколько слоев добавить, чтобы был более объемный эффект. Вот таким образом. Все, что у вас сзади из ниток получается, это все прикроется в конце. Тут ничего страшного вышивайте как вам удобно вот что получилось с бровями у меня теперь таким же образом я вышиваю глазки и реснички тоже шов назад иголкой то есть вводим следующий стежок с внутренней стороны на небольшом расстоянии иглу и вводим ее потом дырочку из которой вышел предыдущий стежок вот что получается теперь я беру тоже тоненькую ниточку красного цвета и вышиваю ротик сначала стежки идут с уголка рта к серединке так удобнее вот вы сформировали самую простую улыбочку а потом уже маленькими стежками обшиваете контур губ. И уже потом заполняете маленькими стежками внутри. Вот что получается. Теперь добавляю волосы. Я беру толстые ниточки. Можно и тонкие, их тогда просто понадобится чуть больше. Прикладываю вот одну и смотрю, как я хочу по длине. С одной стороны волосы будут заходить за корону, я их уберу. А с другой я заплету косу. Вот несколько ниток я взяла, штучек 10-7. И теперь мне вот я приложила, мне нравится, как получается. Я беру иголку с ниткой и буквально парочкой стежков в середине вот таким вот образом прихватываю нашу прическу. Так, прихватили, тут я заплела косу, это я спрятала, опять воспользовалась двухсторонним скотчем. Коса мне показалась тонкой и я добавила еще несколько нитей, приклеив их с другой стороны. Вот такая вот причесочка у нас получилась. Теперь берем и приклеиваем крылышко. Смотрим на наш рисунок, как оно должно располагаться и приклеиваем. Вот Я э, не полностью все приклеила, оставляю немножко места. Только в центре прихватываю, клеим все. Теперь я беру толстые ниточки, ирис. И э, плотно располагая стежки друг к другу, вот так вот вокруг просто простыми стежками обшиваю всю крылышко. Можно это делать любым цветом, который вам нравится. Можно любой цвет фетра выбрать. У меня просто вот был кусочек розового. Очень синяя будет красиво смотреться: синяя с белым, бежевая, с черным, красная, какая угодно. Здесь полет фантазии может быть бесконечный. Вот так вот обшиваемые крылышко. И потом я беру простой карандаш острозаточный. И э, размечаю маховые крылья вот так вот полукругом. И потом полосочками к центру. И опять швом э, назад иголкой я это все вышиваю стежки располагаются плотно друг к друг другу вот что у нас получилось Теперь я вот здесь хочу добавить бисер. У меня есть вот такой вот блестящий серебристый. Можно взять любые цвета, которые вам нравятся. Вот так вот набираю его на тоненькую иголочку. Я взяла розовую нитку, чтобы не так видно было, где пришивается это все. И вот так вот просто друг к другу плотненько, не закрывая черную нитку, которую мы вышивали, мы делаем вот такие вот бисерные ряды. Теперь вот еще я нашла у себя такие поетки. Все это покупается в магазинчике FixPrice, стоит буквально копейки. Можно выбрать любые цвета. Я взяла розовый, потому что у меня был розовый фетр. Вот так я прикладываю поетку к краю, не закрывая черную строчку, вот эту, которую мы сделали. А потом беру бисеринку, накалываю ее на иглу протягиваю нить и возвращаю иголку в то же отверстие не бисеринки а э, паетки бисеринку мы отодвигаем и таким образом получается что мы поетку фиксируем э, бисером вот таким вот образом то есть и дырочку закрыли, и зафиксировали, и при этом нету нитки сбоку. Вот два слоя я решила сделать. Вот так вот поетками. Можно все полностью зашить крылышко. Но мне хочется вот здесь вот еще в хаотичном порядке не плотно нашить просто бисер, создать такую структуру разнообразную на крылышке. Вот так вот просто пришивая вот таким образом не плотно бисером. Теперь я поетками обшиваю корону. Вот так вот показываю вам, как это будет в итоге. Опять же, тот же принцип. Вводим иглу снизу, вложим поетку, как нам вот, будет красиво, как нам нравится. Попали в отверстие иглой. И на иглу накалываем бисеринку. Протягиваем нить и потом в отверстие пайетки, не, не бисера, а только пайетки, вставляем иглу и протягиваем. И вот таким образом зафиксировали. Всю корону мы таким образом обшиваем. Вот что получается. По периметру туловища, лапок и хвостика я тоже хаотично решила добавить бисер, чтобы было объемное и туловище тоже. Теперь хвостики мы делаем точно такие же вот два ряда поеток, как у нас на короне и на крылышках. Вот что у нас получается. Теперь нам нужны ножки для ножек я беру вот такую проволочку она должна быть тоненькой и мягкой любого цвета который у вас есть отрезаю вот такие вот небольшие кусочки в моем случае это где-то около 5 6 сантиметров три штучки беру бисеринку размещаю ее по середине проволочки сгинаю края край к краю так вот плотненько подтянула прижала и закручиваю держать за бисеринку я закручиваю плотно-плотно проволочку вот таким образом крутите за бисеринку и придерживая проволочку закручивайте ее. вот что у вас получается в итоге таких штучек нам нужно сделать три вот мы сделали три штучки такие и теперь мы формируем лапки прикладываем две такие проволочки друг к другу оставляя небольшой зазорчик буквально пол сантиметра и придерживая за бисер прикручиваем их друг к другу. Вот что у нас должно получиться. Теперь берем третью и точно так же прикладываем на таком же расстоянии оставляем небольшой зазор и закручиваем придерживая за бисер. Вот это у нас лапка такими вот пальчиками когтями ее можно сформировать вот так вот загнуть как вам нравится вот что получается вот наши две лапки такие симпатичные теперь нам нужно их приклеить сзади э, к ножкам я это сделаю с помощью клея пистолета можно суперклей как вам удобно вот что у нас получается такие ножки Теперь мы все, что у нас тут нашито сзади, мы это все закрываем. Мы просто берем и приклеиваем нашу птичку кусочку фетра. Любым удобным вам клеем. Я это сделаю горячим клеем. Можно и суперклей. Вот все мы закрыли хорошенько. Вырезали. Так удобнее сначала приклеить, потом вырезать. чтобы ничего чертить не нужно было. Теперь я беру черную толстую нитку ирис можно опять же любую другую нитку взять ввожу ее вот здесь от хвостики прячу узелочек чтобы его не было видно вот так вот там в крылышке и стежочками располагающимися плотно друг к друг другу но не такими массивными объемными как на крылышке плотно прилегая друг к друг другу вот так вот с краешку я обшиваю полностью Всю птичку только корону не трогаю пока хвостик ножки и грудка создаю вот такой контур более четкий вот таким образом Корону я тоже решила вышить ниткой черной, добавила бисер по краям и получилась вот такая вот красивая, необычная, райская птичка. Ее можно носить как брошку, можно сделать из нее елочное украшение. Такие вещи не стыдно подарить подруге или маме или бабушке ветром легко и приятно работать это очень доступный материал бусинки тоже кстати оставлю вам подсказочку вот здесь вот на отличный мастер-класс как сделать в такой же технике очень красивую сову можно например купить синий фетр и золотые пайетки и сделать синюю птицу счастья и удивлять своим творчеством близких и друзей